значит возвращаясь к теме составляющих ресурсов да, то есть про, про беременность, про роды вот первые годы жизни имеет очень большое значение, да? вот как вот говорили что человек формируется до 5 лет По вот психика конечно а, да, и, ну, она если человек там, в травмирующих условиях, да, мама находится в этот период в депрессии, мало общается с ребенком то конечно ну, будет и ребенок дальше страдать да, и в общем и как он питался, и как он рос, то есть это до 5 лет очень важно. что условия там, воспитания вот, и так далее, и так далее. Вот. Семья, привычки, вот, да, не только там нутрицевтики вот, и, и, и все остальное. Вот. Подходим к теме оценка ресурса. Вот как мы ее можем оценить. То есть есть субъективная оценка, о чем мы говорили, то есть вы можете взять вот в шкалу 10 баллов и для себя просто развить по значимым для вас значениям. Вот я допустим у меня есть сегодня там настроение да, физическая активность качество сна вот и вот по 10 балльной шкале дневничок такой завести и оценивать это тоже будет ну, в какой-то степени часть вашего понимания вот. плюс понятно что есть различные устройства которые можно использовать для домашнего э, такого устребления а это вот ангиокод я вам сейчас покажу просто как выглядит э, такое простое устройство ну наверное можно будет вот, то есть это вроде бы э, то что мы привыкли о, там, одевать на почек", вот и ага. то что мы смотрим э, определяем вот. Но ангел-код э, называется устройство, вы э, его можете взять. Здесь я никого не рекламирую, да, просто это э, уникальная разработка. Наши, опять-таки, люди это все сделали. Там по э, вычисляется по сердечному ритму, то есть вариабельность сердечного ритма. Если э, человек находится в стрессе, вот, то ритм зажимается. То есть он как вот, секундная стрелка работает. Вот, если человек расслаблен, то вариабельность, вот мы посевелились, сделали вдох, у нас между каждыми сокращениями так или иначе будут некоторые различия. Вот, и в этом смысле, чем человек находится в более напряженном состоянии, то есть симпатикатонии, тем у него этот диапазон реактивности меньше, и тем более ровный, то есть ритм более четкий. Вот это вот измеряет устройство и показывает уровень стресса. Вот. И в этом смысле, да, если вы ежедневно смотрите, вы понимаете, вот, а в каком уровне состоянии ваш организм находится, если мы получаем более объективную картину а, да, вашего состояния. потому что есть люди, которые, ну вот мало восприимчивы, у них нет саморефлексии. Вот, они, у них уже симпатика давно в гипертонусе находится, в симпатический отдел симпатоадреналовой системы, то есть это надпочечники, адреналин, кортизол, да, то что у нас отвечает за би и, или беги или Спасайся. Вот. А уровень стресса, он да, вот, вот такой. Высокий, допустим, больше 150, 300 или 400. Поэтому это важно для понимания. То есть, если вы не чувствуете, что вы находитесь в состоянии стресса, а показатель вот больше 200-300, то значит, ну, надо что-то делать. То есть, нужно разбираться. Потому что если вы все время находитесь в этом напряжении, это знаете, ну, то есть вы как бы едете на большой скорости по сравнению по с автомобилем на пониженной передаче. То есть вы а... такой Человек не всегда может сам себе отдавать отчет, что он находится в состоянии стресса. Конечно, именно так. Вот, в этом смысле, почему важно под, вот, подтягивать да, такие вот различные девайсы, которые помогут более четко определить, что происходит. Потому что то есть вот мы берем стресс, да, как таковой, то есть вот есть вот этот вот рисунок, да, видите, то есть здесь зона напряжения, потом истощение, и человек падает соответственно, в состоянии слома адаптационных механизмов. То есть все проблемы, то есть ресурс, да, он теряется да, в какой-то момент при уже дистрессе. То есть человек ходят, ходят, не отмечают это состояние, ну так что там вы, некогда и потом раз, значит, вес начинает набираться сон исчезает либидо, отсутствуют аллергии какие-то, все время дискомфорт в кишечнике и так далее, и так далее и еще одно устройство вот такое вот совершенно простое вот это, опять-таки, возвращаясь к теме космонавтов дже health называется да? то есть это е e, русская N g y вот, uh -huh. на конце. Да? вот, то есть вот здесь тем такая что берутся двумя пальчиками а, вот этот девайс вот он включается через bluetooth соединяется там с айфоном или с андроидом и мы можем получить положение вещей. То есть это индекс боец, это как раз то, что разрабатывалось для космонавтов, для объективного понимания, где находится состояние напряжения или истощения. Потому что напряжение не может быть бесконечно долгим. Потому что за длительным напряжением наступает истощение. И вот получается такая вот интересная схема. То есть вот по оси горизонтальной, скажем так, резервы у нас. Вот видите, да, то есть с цветом все тоже достаточно хорошо подсвечено. А по вертикальной оси напряжение. Вот. И вот я -то тоже себя, соответственно, какое-то время мониторил. И, и в общем-то, все соответствовало действительно. То есть есть напряжение, есть истощение. Ну и вот по этой схемке да, можно понять, что где человек находится. Вот. То есть это мы уже получаем более объективную картину. Понимание, что с вами происходит, Значит, то есть не расходуете ли вы свой ресурс, который вам предназначен, больше, чем нужно.